Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами Радио Медиа Метрикс, и я, Роман Дусенко, в программе «Бизнес завтра». У нас великолепное настроение, потому что утром мы смеемся, мы веселимся, перед эфиром мы фотографируемся, сотрудники радиостанции создают для нас прекрасное настроение. Мало того, у меня сегодня великолепный, замечательный спикер. Ирина, привет. Привет. Ну, мы уже с утра немножко разогрелись, да, мы поэтому… мы уже немного разогрелись, поэтому вот ты генеральный директор по-английски CEO, компании CHL, плюс еще добавка России, CIS. Вот два слова, что это такое, потому что не все одинаково понимают, что это такое. Где мы? Что это такое CHL? Ну, если говорить о нашей компании, я немножко попробую, SH, он правильнее да. произносить, ну, Боба бы с ним. Чем компания 25 лет в России, в мире побольше? Это компания. В девяносто году вы в России открыли офис. Как вот вы разглядели? Это, то есть это, это вообще какая-то фантастическая совершенно история, потому что. Поверили в перестройку? Я бы сказала так, что начал приходить западный бизнес, пришел в Россию, и сказал. Боже, а, где инструменты? Как мы будем набирать людей? Мы вообще про них ничего не понимаем, не знаем. Мы хотим пощупать мозги. Есть мозги, нет мозги, вложить денег, не вложить денег, взять, не взять вообще как-то из этих ребят что-то слепить. А, вот тут и появляется СЧЛ. Первое слово мозги, мы его фиксируем. Вот, да, фиксируем. Наши мозги такая критичная история. Потому что и известен со своими так называемыми психометрическими инструментами. Сейчас объясню, что это такое. Тест способностей. Ну, грубо говоря, есть мозг, нет мозг на базовом уровне, брать не брать, вкладывать мозг, не вкладывать. Мозги я знаю, есть в... у всех. Мозги вопросы, что там внутри? Скажи мне, пожалуйста, я знаешь, ехал сегодня на эфир и думал, вот буквально, ну, пофантазируем, да? Мы все время говорим о диджитализации, о переходе в другое пространство. Я вчера видел видео, где там Android ходит по лесу. И вот эм, ну, я сам uh -huh. руководитель с огромным корпоративным опытом, провел там тысячи этих собеседований. Uh -huh. И вот если мы все отдадим машине, где останется человек? Слушай, ну человек-то останется. Я больше тебе скажу: а если там где-то там с 50% процентов успеха по успеху, я понимаю, есть исследования, предсказывающие, насколько человек будет успешен в дальнейшем на рабочем месте, достигать, не достигать результата, там необходимый достаточный уровень способностей, про что я сейчас говорю, это способность достаточно быстро обрабатывать информацию. Тем более, ты говоришь, диджитализация, мир меняется, да, ну, да, да, она меняется, бигра, там, раз в да, полгода у тебя да. другие функции, называешься так же, а тебе бежать надо в каком-то другом направлении, ну или там почти другом. Вот это 50% успеха. А другая человеческая составляющая, это так называемое соответствие среде компании, свой не свой. Слечили вот так... это про что? Это а про... это и про то, и про другое. А, про Самое другую. забавное, потому что, если первое, если ты вы не способен освоить свои задачи uh -huh. будущее работодатель должен подумать а какой минимальный необходимый уровень должен быть у человека чтобы справиться Значит, с работодатель этим работодатель должен, должен думать должен иногда <сих> думать потому что есть же я сейчас отвлекусь есть же следующий такой миф мы на мы берем с рынка лучших, uh -huh. самых самых кого мы можем найти бюджеты, потом, виде, да? бюджеты мы как бренд всех привлекаем одновременно работаем. Там что происходит? Забавная штука. Ты генеришь как работодатель, у тебя очень сильный бренд вот с точки зрения рынка, ты себе на 70% генеришь больше поток входящих кандидатов. Но ты себе генеришь еще большее количество ну, неподходящих тебе кандидатов. Ты знаешь, я в этом смысле. То есть тобой... у тебя не улучшается качество. Абсолютно с тобой согласен. То есть вот приходится вот это все перерабатывается огромной скоростью. Приходишь понимаешь? на тренинг и говоришь, слушайте, вы читали книги о менеджменте. Да, говорю, а как вы думаете, почему они не работают? Ну и начинает разные. говорю, нет, да это просто фотография того момента, того тех условий, тех людей и так далее. Поэтому кандидат успешный где-то, не факт, что он успешный здесь. Что нет. является важным? Не прошлый успех. Вот. Дай вот эту нам... Вот, суть. давай. Слушай, давай я схемку нарисую. Отлично? Да? Давай. Вот. Неважно, я, не знаю, я, я, как я как буду покажем, комментировать, да? я приложим пикчер э, для нашей... Я Я люблю рисовать, но не умею. Что в основе лежит? Давай я нарисую такой вот айсберг. Что uh -huh. нам, как работодателю, важно. Мы видим только верхнее. Что мы появилось? видим верхнее. Если честно, нам, если мы говорим о просто вот руководителе, линейной и так далее, он не обязан быть профессионалом. Потому что uh -huh. я сейчас рассказываю: люди не обязаны в этом разбираться. То, о чем должен думать руководитель и менеджмент компании, Пункт первый. Что я хочу, чтобы люди делали? Так, там, что я Какие задачи и так далее. Потому что приходишь, начинаешь разбираться, не очень понятно, что от человека хотят. Угу. И нет иногда согласия в рядах. Одни хотят, чтобы, например, человек руководил территорией как административный руководитель, плюс чуть-чуть продажи, плюс организовывал деньги. деятельность. Говорит, нет, ребят, стоп! Это же главный человек в регионе, который идеолог. должен идеолог, он должен еще заряжать других, продавать и так далее. Стоп, ну это здорово, если это в одном круто, человеке. Круто. А это же Значит, первая раз, задача что? работодателя, что я хочу, чтобы человек делал. делал да. Да. Угу. Дальше возникает вопрос, а как он должен действовать, чтобы до этого что добежать? Угу. Есть там, немодное нынче слово компетенция. И здесь уже как раз роль человека, кандидата. Вот тут роль кандидата, сейчас, насколько он в это как может вписаться. Очень важная история, что если мы говорим наличие мозгов – это хорошо, все остальные вещи, сейчас расскажу, что это такое, не говорят о том, что кандидат хороший или плохой. Он говорит подходящий или неподходящий, Для, для этой компании, Даже не только для вакансии, для этой компании. Все-таки мы в целом счету среда компании. А что такое мы «вкладываем» слово «компания»? дает буквально два слова. Для этой это компании. что? Вот есть модные сейчас размышления про корпоративную культуру. Угу. Описана она или нет, висит она слоганами. Но там, она есть в любом тебя. случае. Она она существует. существует. То есть это... компания – это корпоративная культура. Валился ну, он вот, туда? Валился или и не вальётся. Будет он эффективен давай именно вот, в этой давай системе? Давай вот так. Да? Я вот э, по большому счету сейчас сведу это к корпоративной культуре, потому что давай, это система отлично. верований, убеждений, потому не всегда озвучивается. Все это есть, по сути, Правила, ритуалы, вот, как да, у нас тут да. принято? Как принято? Вот, как мы тут живем. Но вот есть еще элемент «что» и только сверху, по большому счету, ты можешь чуть-чуть менять культуру, меняя вот эту задачу. Как только у тебя задачка меняется и вот этот «как» не срабатывает, через какое-то время наступает вопрос. вопрос. Возникает вопрос. Что делать? Возникает делаем? отчаяние, разочарованность. Мы, мы, мы, мы вроде все делаем как-то вот, как всегда и хорошо. Хотели, как лучше получилось, как всегда, вот это очень четко <laughs> отражает суть. И приходится вот это «как менять?», оно никогда не меняется Получается, над поверхностью что? Над поверхностью – это наблюдаемое поведение, то, как человек действует. Мы работаем, вы конкретно работаете с чем? Здесь или глубже? Мы работаем, сейчас скажу, и здесь, и глубже. Вот Окей. Чтобы здесь померить, ага. можно провести интервью по компетенциям. К примеру, это самая простая вещь, вот, на заметку нашим слушателям, когда берете человека на работу, угу. Мы четко знаем, что бы нам хотелось, что бы нам хотелось какими что бы, он бы личными качествами, профессиональными должен обладать ну, он, этот пример. человек. Пример, руководитель, вы считаете, что он должен уметь организовывать работу других людей. Точно. Что вам мешает запросить пример, как, как этот это человек делал? делал это в прошлом? Расспросить подробнее, что именно он делал. Угу. И тут вы узнаете, каким образом… Видите, я от что-как перешла. От что-как, да. Он подступается к этой То есть задаче. То мы берем и спрашиваем, по типа, сути, кейс-интервью, где он рассказывает прошлый опыт, как он Именно решал прошлой. эти задачи в прошлом. Да, да. Именно подробно, как он сам это делал. А что не мы рядом должны здесь стоял. услышать? Мы должны услышать как человек действовал. Например, там могут быть такие маркеры, что, например, ставил задачу, прояснял, что происходит, чтобы понять и так далее, передать другим, задумывался о том, почему люди так поступили, что можно им дать uh -huh. в виде задачи, это показывает потянет, его не потянет. Характер мышления, Хара обработка конечно, информации. Там множество, но нам-то важно поведение, uh -huh. если мы видим, что у него есть эта привычка, он это делает. Есть большая вероятность, что он с этим багажом Пришел придет, к к штаб, То есть у нас уже подходящая история. Но интервью, кстати, у нас безумно популярно. Условно бесплатный метод сбора информации. У нас в 80% компаний на входе используется интервью. Часто это называют интервью по компетенциям, по факту биографическое. Ну, родился, да, у... просто... родился, учился, женился. Ну давайте посмотрим на ваши результаты. Ну давайте да. посмотрим. Сразу скажу, кандидатов с подходящим резюме, таким вот бэкграундом, когда говорим, да, он делал эту работу, становится все меньше. Я тебе могу сказать хуже, так как я занимаюсь еще и карьерным консультированием, 90% кандидатов не умеют писать резюме. То есть, там либо хорошо написано это не делает, либо плохо написано на самом деле. Он но классный, там... но в нем ничего не написано, ничего не поймешь, ничего. не структурировано. Абсолютно. Задаю вопрос: ты что, когда приходишь, первое смотришь, опыт? Я говорю, а почему в этом резюме написано обучение? И так далее, и так далее, и так далее. Окей, поехали. Вот. И получается, что вам нужно вскрыть, что на самом деле человек делает. Потому что если родился, учился, женился, вы не можете сравнивать между собой кандидат. У вас нет критерия. То есть пункт первый: подумайте, что продумайте, по каким критериям вы будете сравнивать э, ваших кандидатов. Угу. Вам лучше, чтобы он, э, не знаю, был таким стратегом, долгосрочно что-то планировал и так далее, но не так критично, как он руководит другими людьми. Либо вам важно, чтобы вы был командным игроком, и в чем это должно выражаться? почему вот моя фраза, в чем должно выражаться, это критично. Угу. Потому что за ярлыком лидерство, руководство, команда кроется столько всего разного. Слушай, давай офф-топик такой. Про лидерство. Сейчас дам два определения абсолютно реальных из двух разных компаний клиентов. Что такое лидерство. Будет очень интересно. Давай. Обе штуки абсолютно рабочие для данных компаний. Первое, мотивирует и наделяет других полномочиями. Второе, дает указания, не вдаваясь в излишние разъяснения. Авторитарные и демократичные. Вот, но. О, обе, оба поведения культура, абсолютно рабочие для того, чтобы сделать эту задачу и что в конкретном контексте. Ира, спрошу тебя буквально один момент. Знаешь, что недавно вышло исследование СИИЧЭЛЬ, да, которое mm -hmm. показывает, mm -hmm. какие инструменты где и как в России или в Украине там в мире были востребованы. Вот именно поведенческое интервью, оно как вообще сегодня в мире уходит вниз, вверх уходит, по трендам? Уходит. А у нас? Uh, у нас? как условно бесплатный метод растет. Самое забавное… Дай -то... я тогда тебе задам простой вопрос. Я понимаю, что ты сейчас говоришь как гражданин Российской Федерации все-таки, да, но хотя работающий в иностранной компании. Уровень технологичности системы подбора у нас это какой? Вот от единицы до десяти? он очень разный. Я бы сказала так. То есть, у нас есть некий разрыв. У нас есть компании, которые гораздо продвинутые продвинуты даже чем глобальные коллеги. Угу. Есть примеры наших клиентов, когда что-то делается здесь, причем это не обязательно изначально западная компания, а потом, компании, угу. а потом транслируется, транслируется на весь мир, на весь мир и это то нормально. Есть пузырьки в кастрюле конечно, есть конечно они есть у нас замечательные профессионалы есть но если мы говорим просто об общей массе статистика куда как без а, отчета что а, происходит а, на рынке а, вот, смотри, на, на рынке инструментов что происходит в 37% компаний западных давайте скажем так зап, словно солноподзападным я имею в виду глобальными потому вне что вне России э, э, вне России да и так бывшие территории uh -huh. ассоциированные 37% занимает интервью, больше 60% – это личностные опросники, чтобы как раз посмотреть вот это соответствие поведенческих привычек будущему контексту, задачи, культуре, uh -huh, готовы uh -huh, uh -huh. предлагать там образцы работы, тесты знаний. – Они два раза больше пользуются, более другие вещи, да, нежели поведенческие. – Да, в Интервью с каждым годом. – все ниже, ниже. Да. – ниже, Потому что получается дорого. Uh -huh. Это время интервьюера, это субъективность, ну много всяких а постэффектов. А дорого это значит снижается издержкой за счет диджитализации все онлайн, все мобильных устройствах, где? онлайн я потом отдельно всё, вообще скажу, потому что там, там дьявол в деталях. Все-таки лично, человек должен С... куда-то прийти, Человек должен проконтактировать с живым человеком. Uh -huh. У нас, вот получается, как бы наш-то плюс 80% компании интервью, все остальное, все, что связано с каким-то условно объективной оценкой, давай так это назовем, когда человек что-то заполнил, мы насчет этого подумали, мы посмотрели глубже в поведение, просто запросили пример. У нас это гораздо ниже. Еще тесты знаний мы как-то признаем, То есть у нас в этом плане похожи на весь остальной мир. Угу. А, в этом может быть даже наш плюс. Потому что вот, буквально в конце прошлого года, просто сейчас стали частью Гарднера, а, там провели масштабное исследование, как... Люди воспринимают кандидаты, причем разных возрастов. Все вот эти новомодные истории, связанные с технологичным интервью, геймификация, ну, поясню для наших слушателей, как-то в процессе не не игры там, тебя оценили, что-то произошло. То есть была гипотеза, причем изначально даже там в недрах э, профессиональных, что может быть это и неплохо, когда мы у кандидата много времени не отнимаем, по-быстрому что-то посмотрели. Речь идет о групповом собеседовании, например, несколько кандидатов поиграли. Поиграли, ну вот даже не вот такое групповое собеседование, а поиграли, например, онлайн, либо было записано их интервью потом на это видео. Посмотрели скайпе. на видео. Для работодателя это удобно, это экономия времени. Но там возник следующий интересный эффект. Выясняется, что кандидаты готовы, чтобы смотрели, как они выполняют работу. Есть такой инструмент, называется Assessment Center, центр оценки угу. развития. Неважно, как мы их назовем. Когда симулируется рабочая ситуация, человек что-то делает. Ну, например, симулируется рабочее совещание. Мы смотрим, как, смотрим, он как это он делает. Идет. Или там есть бизнес-учер. Это эффективно он... или нет? Это эффективно, это работающие штуки, кандидаты на это готовы. Проверка профессиональных знаний. Да, мы готовы. Проверка таких личностных особенностей совпал, не совпал, с задачей компании не то, что готовы. Мы хотим больше, чем это сейчас использует угу. работодатель. А что самое а, главное? С, а вот сейчас я тебе скажу про геймификацию. Только 9% кандидатов вообще к этому относятся хоть как-то позитивно. Угу. При этом в мире, поскольку там уже эта волна пошла относительно давно, 12% подвергались этому. И люди не очень-то довольны. Угу. И это не зависит от поколения. Просто самое им неинтересно, когда их... Не то, что им неинтересно. Там резко, там резко отторжение. отрицательный дискомфорт. Угу. Вот это забавная вещь. То есть получается, что люди тем самым транслируют. Вы во время найма серьезного решения относительно моей жизни, неважно, это внешний или внутренний... Альтернатируете к себе негативное отношение. То есть это работает негативно на бренд. Окей, супер, с этим разобрались. Итак, поведение. Что дальше? Что в глубь? Что в глубь? Понятно, нужны знания и опыт. Но это скорее то, это что... Это просто. В России с кажется, выявить знания это легко. легко. Нет. Ну, знаешь, это не всегда знания, которые вот книжные. Это воп... про знание и опыт, когда мы говорим, я забыл, чему меня учили, но у меня есть схема поведения. Это да, но с другой стороны, если мы говорим о профессиональном неком сообществе, там человек должен уметь и знать, ну, по крайней мере, он знать, у него должен быть хоть какие-то умения, а вообще идеально у него должен быть навык в этой работе. Да. Это в идеале. Но самое забавное, что это все-таки можно накачать. Угу. Это не так это, об... это, это, это, это, это, это более это додаваемо. Это, Да, додаваемо. Вопрос: есть некоторые отрасли, где-то додаваемо там, за десяток лет, но вопрос, цены, вопрос да, цены. цены. А вот теперь надо посмотреть, а в коня ли будет корм. О, Давай так это то назовем. Есть мы его берем, учим, а результата не будет. А результат вот. Да. Учи, не учи, ничего не получится. Минимальные требования, как я уже говорил, это наличие способности. Обрабатывать, абсорбировать информацию. Это Задачка уже, меняется. Это уже в мозг заглядываем. – Это мы заглядываем в мозг, потому как? что это необходимо и достаточно. Как можем требование. заглянуть? Слушай, ну есть. Понятно, ты можешь понаблюдать за два месяца и узнать, он вот так или <звук> не очень. Но это слишком дорогой способ да. это выяснить. Можно на входе. Есть это на входе тесты способности. Часто этим пользуются. Типа, идут студенты. У тебя есть вот этот массовый uh -huh. поток. А, ты сразу отсеиваешь тех, кто точно не. Uh -huh. Не всегда берешь лучших, отсеиваешь тех, кто точно кто не. Кто способен. – Отсеиваешь те, кто, кто точно не. – кто точно не. не. О, <свят> вот то, что ниже среднего, потому у -у -у. что как только ты начинаешь выбирать лучших из лучших, у тебя резко суживается, сужается выбор способности, 50% успеха. Если точно не, то успеха точно не будет. У -у -у. А дальше уже не зовет средний, высокий, честно компенсируется другими факторами. – Что между? ты явно не случайно ставишь Они зазор. – Ой, а тут самая интересная история зашиты. Вот мы взяли со способностями, вроде бы… Там, с мозгами, товарищ, даже с очень хорошими мозгами. Как часто говорят, вот вроде как и соображает быстро, и обучается быстро, но толку от него в нашей компании нет, да. ноль. В чем а, причина? В чем причина? Потому мы начинали с того, что насколько вписывается в контекст та модель поведения, которая есть у человека, ага. как он действует. Адаптировался ли он к этой есть, приняла ли его структуру, вошел ли принял, он, в а может ли в принципе принять? Он не хороший, не плохой. Представим себе, вот тут наш руководитель который мотивирует, наделяет других полномочиями с таким а демократичным стилем из, из, из культуры, где И, ему распределяли его, при, ему предложили работу, у него хороший послужной список на повышение пошел, может быть на повышение пошел в культуру, где дает указания, вдаваясь в разъяснения. причем это хорошая компания, там все успешно, там все успешно просто, ну там другая среда, там, например, опасное производство, где на каких местах нужно, ну, разные бывают, не важно, да. не важно. И что с ним случилось? И что? Он вряд ли перестроится. У него есть уже сложившаяся. И вернуться обратно не сможет. Ну И вот вы... хорошо бы на входе, как раз гуманнее на входе это понять. Кто чем создавать ситуацию Кто несёт не Кто несет ответственность за это, кандидат или работодатель? Ну так перед господом Богом. Знаешь, несет ответственность работодатель, чтобы рассказать о том, какие требования, как. Есть. Чтобы и для чтобы него это не входе... это в первый день, да. что в туалет ходят по расписанию там, да. и так далее, так, далее, так далее. Вот именно поэтому тренд, который есть, уже дошел и до нас, и который есть глобально, самое лучшее средство поработать с кандидатами до входа их в компанию, вообще до какой-то первой интеракции с ними, это рассказать о компании, что у нас принято и не принято, в том числе какие... Принятые у нас, ну скажем так, нестандартные вещи. Я приведу пример. Давай, Представь себе, причем это сама совершенно реальная история. Найм колл центра всякие глобальные компании, Азиатско-Тихоокеанский регион, просто наши коллеги делали. Что они делали? Они сажали на карьерный портал такую вот прям буквально там видео-историю. Если ты хочешь работать в колл центре будь готов. Вот ты сейчас пощелкай и ответь, готов ли ты в празднике работать, твои друзья отдыхают, и тут картинки, как друзья а -а -а, отдыхают, ху -ху. Про... О -о -о -о. а тебе надо вот, пока скажу, сидеть на телефоне. Да? Да. Представь себе, что это вечер, выходные, твоя семья собралась, а ты работаешь, ты готов ли на это? Представь, что тебе нужно будет вот столько-то часов разговаривать с людьми, с разными, в том числе люди могут быть Девятым нервничать поведением. с разным поведением, и там соответствующие картинки. Ты готов на это? Вот если ты на все это готов, хорошо, дальше апплицируйся, мы с тобой попробуем поговорить, подходишь ты или нет, но мы тебя предупредили на входе. То есть есть тенденция не привлекать кандидатов, а отпугивать тех, кто тебе не подходит. Супер, смотри, вот мы фактически с тобой очень серьезно расковыряли вот такие для тех, кто понимает, все-таки да сейчас ты пишешь важную цифру важное слово которое находится посередине и мы фактически закончим этот айсберг давай завершим этот процесс и вернемся к теме нашей программы, все-таки, что такое эффективный подбор, как повысить эффективность компании через подбор. Жду последнюю интересную угу. название этой середины. Что это? В чем сердцевина? В чем сердцевина, особенно для руководителей. Мы все знаем, что привычки поведенческие, они достаточно устойчивы во времени, их вообще трудно изменить. Человек подходит это или факт. не подходит в некий контекст от а того, как... Что, какой у него был опыт, что сформировалось. Например, я привык действовать по ситуации. Это хорошо или плохо? Да Бог его знает. Все зависит от задач, зависит от компании, от контекста. И вот здесь я написала привычки часто называются там личностные особенности, их тоже можно пощупать до входа в компанию. Угу. И можно соотнести с тем, как. Что мы хотим от человека? Если мы от человека хотим, говорим, что в нашей компании достигают результата только те, кто четко все распланировали, действуют по плану, не отступают от него, все идет через согласование. Это нормально для нашей компании. А мы тут видим привычку человека действовать по ситуации, по ходу, самому менять приоритеты, но где-то сдвигать сроки, Понимаешь, что у нас просто не уживется. Он красавец, но он не наш. Не для нас. И это 50% успеха. Ну еще внизу айсберга есть такая штука, мотивация. Я сразу проговорю, Морковка что… – Морковка спереди или сзади? – Ой, а у всех по-разному, в том-то и дело. В том-то вся фишка, что есть, конечно, безусловные вещи, которые мотивируют большинство людей. Вот я слово «большинство» сейчас не зря проговаривала. Материальное вознаграждение, статус, карьера. Но есть вещи неоднозначные, например, автономия, самостоятельность. Я ему вот дам самостоятельную задачу, он же руководитель, это вот так мотивирует, так вдохновит. Может быть, он и вам говорит, что ему это нравится. Опять же, все надо понимать оттуда, откуда он пришел, какие у него привычки. Да, и не факт, что он сможет работать в процессе самостоятельности, автономности. <кх> Даже если у него есть знания, навык, опыт, мозги, все что угодно его деятельность может расстроиться круто спасибо тебе огромное мы знаешь вот как э, в классической лекции базис базовый фундамент знаний заложили мы рассмотрели разные подходы мы человек растянули по э, айсбергу мы видим что над водой что под водой э, ты дала очень важные моменты а собственно говоря первое что человек хочет работодатель от э, чтобы делал человек как он должен это делать, третье – критерии, по которым люди выбирают. И четвертое – самое главное, а что такое компания – это то, что принятое, что не принято. и ты рассказала, что иногда зачастую, возможно даже, можно использовать не только завлекающие, но и отторгающие Торгающие, методы, да. рассказывающие по-честному, что в компании принято. С этим все понятно, круто. Теперь переходим, собственно говоря, к подбору. Ни одна компания mm -hmm. не может работать без людей. О да. Об этом мечтают многие, но пока нет ну, Да, да. мы люди, тем более честь, мы да. У нас харизма такая, мы, ментальность наша такая Нам поговорить, общаться Вообще, э, Черниговская очень часто говорит Мозг человека развивается только, когда он не один А когда он в группе Белоги. людей Там, Да, то есть, правда. Вот, поэтому вот эти удаленные места Это все хорошо, это тренды Но все равно тот же Google пишет Мы никогда бы не создали свои продукты Если бы наши люди из разных департаментов Не встречались вместе, не пили пиво, не играли в беля и все остальное. Боль российских компаний. Все говорят, нет кандидатов. А кандидаты все говорят, нет, нет подходящих работать. Так вот, что же такое правильно организованный подбор в компании, который поможет повысить эффективность работы в компании? Давай я попробую по пункту прямо ответить. Супер. Что, а что, я прям вот, грубо говоря, конспектировать что делать. с тобой. Мы уже часть проговорили. Угу. Определите, что человек должен у вас делать. То есть какие задачи будут стоять. Потому что это необходимый достаточный уровень. Не надо искать зачастую вредно искать суперзвезд. Uh -huh. То есть нужно искать человека, который четко, так скажем, вольется в пул задач. Я не беру сейчас какие-то совершенно уникальные ситуации в сборе. Об, обычные организации. Вот именно поэтому говорят, нет кандидатов. Вы ищете зачастую готового человека, который сейчас придет. Поднимет знамя, и вас там, не знаю, спасет и а вынесет наружу. И вы на руках. Делали все это время, простите, не да, да? Господи, спроси, да, я... хочется сказать, да? Спасатели придут, команда. Малибу. – Вот такая достаточно вредная установка, объясню почему. Даже статистические, если взять, вы выдвинули критерий. И умный, и добрый, красивый, еще какой-то. Сразу вспоминается, они идут про обезьяну. Вот да, именно. То есть как много таких людей найдется на вашей территории там. Итак. У человека, смотрящего нашу программу, в любом уголке России, у которого сейчас, я уверена, у всех, вот нет, нет, ни одной наверное, где нет ни одной вакансии. И когда он, знаешь, в очередной раз собственник приходит там, или директор, ну что у нас там? Он говорит, ну вот, опять не закрыли. Что вот, делать? Первое, если вы HR, либо человек, ответственный за подбор, идите к нанимающему менеджеру, то есть тот, кто ваш заказчик внутри, кто ага. будет смотреть этих кандидатов. И спросите, какие задачи. Не всегда это очевидно. Если у вас шлют должностной инструкции, свой шлют сейчас употребляю намеренно. В хорошем смысле именно. Ну, да. да, в хорошем смысле. Не, не, не поддавайтесь, идите да, не идите туда. Вы от чистого сердца и души спросите, а что он будет делать. Угу. Далее попробуйте эти задачки ранжировать, что критично, чтобы человек делал потому что иногда работа разбивается на две. Есть такая история, когда работодатель пытается волей или неволей, не знаю, сэкономить, не знаю, как-то срезать углы, и пытается в одном человеке объединить все. А давайте у нас будет заниматься офисом, продажами, обслуживанием клиентам, драм кружок кружок по фото, и хорошо бы знал английский, вопрос зачем. Ну, по-разному бывает. Попробуйте распилить и как бы приоритизировать эти истории. Что важнее. Затем... Я вам сейчас подскажу элемент, есть такое умное моделирование компетенций. Короче говоря, по секрету рассказываю. Давай. Что делаем? Спрашивайте руководителя, а как действовали, какими были на его взгляд, успешные сотрудники на этой или похожей должностях. Как действовали лучшие? Как действовали лучшие? Какие они? Вот что отличает лучшего от худшего? На секунду буквально. Эм, uh -huh. Даша Капранова была здесь у меня, она uh -huh. сейчас директор uh -huh. по персоналу МТС Банка, до этого была техносила. Они запускали проект, но не успели довести в техносиле для того, чтобы набрать лучших. Они брали лучшего, делали с него кальку и пытались таких искать. Это работает? Это частично работает. Uh -huh. Uh -huh. Я, я, может быть, сейчас скажешь, не, не очень политкорректно. Смотрите, важно искать не сколько портрет лучшего и с него списывать, Ну сколько вы таких клонов найдете? Немного. Немного. Важно писать критические, критические моменты. моменты, зоны неуспеха, а зоны риска. Вот, смотрите, я иду все время от обратного. Зоны неуспеха. То, то есть зоны неуспеха. То... то есть кто не. То есть вы не берете ни кто да, потому что, ну не факт, что вы попадете. Кто Это точно не. А вот кто точно нет. Вот угу. мы не хотим. Вот у меня неуспешные. И это все должен сказать непосредственно руководитель. Да. Угу. С него снимается. Вот проще всего вам спросить. Вот помните Васю? А вот почему вот что в Васе или в Пете было хорошего? О, хороший человек. Или он хороший был человек. не... Хорош был человек. А пиво что такое? С ним было хорошо. Пиво, пиво. А кроме пива вот хороший человек. А в ну, Думал хорошо. Думал. Да. А вот думал это вот в чем выражалось? Вы что имеете в виду? Подумал. Но вот не... к людям хорошо относился. А вот как он хорошо относился ну, к ну, вот людям? О, чем интересовался там, где... О, интересовался людьми, да, здорово. Спре... А в чем выражался это Убейливо. Не обижал никого, матом не ругался. Вот, замечательно, это критично. А вот э, там не знаю, а вот Сережа был Серёжа. другой, всех там ругал, никто матом не работал. Матом ругался, да. да. А вот никто не работал. А результат был? Был. Был. А в а... не был, человек был хороший. <г Devance> ну, Вы вот давайте разбираться тогда со Сережей. Вот э, очень часто бывает. Вот что... именно в таком формате. Вот казалось бы, вот ну. Звучит именно так. Звучит да? немножко по идиотски. Да, Я да. понимаю. Но ваша задача вычленить, вычленить, докопаться. Когда просто... был результат? Когда был результат? У кого? И даже смотрите, Есть такая ошибка выжившего. То есть когда описывают лучшего, не факт, что все его черты работают на результат. То есть давайте тогда. Ошибка выжившего. Да, ошибка выжившего. То есть, вот эти все истории. Я бросил школу, когда был, там, не знаю, в пятом классе, и создал Я компанию. Ушел с института и пошел на курсы каллиграфии, поэтому у нас прекрасные шрифты в айфоне. Да, да, да, да. Замечательно. А вы давайте посмотрим а те, кто бросил институт или бросил школу, что с ними стало. То есть, это мы смотрим только на одну сторону медали. Угу. Всегда нужно смотреть на контрастный пример. А как выглядел плохой? И что вело вот к а этому был ли, плохому? Был а был ли результат? Да, потому что не по впечатлению хорошего. Руководитель взяли его за грудки и вытрясли с него. Вытрясли. Что дальше? выяснилось, что этот человек, например, угу. нам очень важно, чтобы он ну, хоть как-то строил отношения с окружающими, чтобы не был там, мега агрессивным и чтобы он четко что-то выполнял. Да? И задачка все время меняется. Нам важно, чтобы у него были мозги, потому что руководитель, проходя мимо, что-то бросил, тому нужно докопать, додумать и доделать. Ага. ага. У вас возникает вопрос: как я могу? Какие Такого у меня человека... есть квалификационные требования к этому человеку? Критично для меня, какой вуз он закончил. Простите нет. Ну, э... Да, базовый фундамент, он должен быть. И все Наверное, Слушай, да. да. Время мало, в детали не пойдем. Давай следующий шаг. Выписали с ним, что вытрясли. делаем дальше? Дальше. Вы пишете э, там, объявление вакансии, все что угодно О, публикуете. О, важная вещь объявление вакансии. Важная. Сразу скажу, мы в этом не специализируемся, но то, что важно вот в плане даже того же самого Must бренда. Have. Must хэв. Вы должны описать не общими словами, у нас дружная команда. Или вот в такой же должности. В вот не надо. Да. Вы напишите, что человеку нужно будет реально делать. Угу. Какие у вас реально требования, какие у вас реально особенности компании. На любую компанию найдется свой любитель. Давайте так это назовем. Вкусы разные, а вкус их не спорят. Поэтому вы просто отсечете... К, к счастью. Поэтому вы отсечете просто нерелевантных кандидатов. Пришел к вам кандидат. Если у вас есть возможность, проведите в этой способности, но посмотрите вы мозги. Так, тест способности. Угу. Потому что если уровень ниже среднего для а, вот уровня должности, на который человек претендует, вам будет с ним, скажем так, сложно. Угу. И с каждым годом все становится сложнее. Работа меняется, ему нужно самому переучиваться. Если он будет отставать, будет тяжело. То есть он будет, э, э, знаешь, ну, вот в прошлый раз была просто. Лена Витчак, бывший uh -huh. директор АИФКА, система фразу сказала великолепную: скорость эскадры определяется самым медленным крейсером. Это правда. Это правда. Поэтому не создавайте себе вот этот медленный крейсер, который будет Супер. Вас тянуть. Что дальше? Что дальше? Вот скажи мне, пожалуйста, вот об этом самом фантастическом видите, интервью, когда человек приходит, общается, и включи вот здесь инструменты ваши. Как, где вы помогаете людям? В идеале… Вот я понимаю, что просто не всех есть возможность. В идеале вам хорошо бы, вы отсели человека по способности. То точно нет. То точно нет. Дальше вам важно впишется, не впишется. Культура. В Всякие культурные особенности, опять-таки, если это руководитель, если у него хотя бы склонность к руководству, брать на себя ответственность и так далее. Это также можно померить опросником. Угу. Ну, у нас там опросник АПКЮ, если кому интересно погуглит. Вот это все можно увидеть до. Он пришел на собеседование, вам остается просто это перепроверить. А приведите пример, как вы руководили другими людьми за последние полтора года в какой-то яркий Скажи самый главный момент. Интервью живое должно быть? Должен быть а, живой контакт с работодателем. А, это не обязательно интервью, это может быть даже элемент обратной связи, то есть рассказу, а что мы про вас поняли, Скайп, видеоинтервью, приветствуешь? Можно. Видеоинтервью частично, только на массовой позиции. Вот наше же исследование, это Гартеровское, показывает, что технологичным интервью глобально подвергалось 75% кандидатов. Уже. У нас гораздо меньше но это негативный опыт для Опять них. Же, да? То есть тут вам нужно взвешивать. Если вы крупная компания, у вас массовые позиции, я прекрасно понимаю, что видеоинтервью, записанное, это Дома, удобно, легко. это хорошо. Вы должны понимать постэффект этого. Угу. Что это вот не самая приятная штука для кандидата. Вот дай мне, вот угу. ты же все-таки психологии имеешь, значит, буквально секунду просто в сторону. Угу. Почему вот, ведь это же сродни с видеоблогеров, там, да? Почему вот, ну, мы склонны смотреть других, нежели снимать себя и вы, ну почему? Вот когда мы говорим, вот глобально не отвечу тебе, а вот с точки зрения, кандида... с точки зрения кандидата, кто проводил интервью, как много времени, ну, даже не времени, а внимания мне уделили, работает на бренд работодателя и самое забавное, GV, да? вот как вы действовали при найме? Важно сократить саму процедуру найма, но не это, вот этот контакт. Да, это, это понятно. Контакт это является успеховкой лояльности да. человека. Началом лояльности. К началом контакту. лояльности. Я больше скажу: у нас есть исследование, что где-то в полтора раза повышается готовность. Там были контрастные группы, я не буду вдаваться в исследование. Готовность остаться вместе с компанией, если на этапе интервью, на этапе найма это происходило, и готовность прикладывать дополнительные усилия. То есть вы. Ту результативность которую получите от сотрудника закладываете на этапе входа супер, супер. если вы этот момент упускаете это вопрос некого уважения и внимания к ним когда пожалуйста вот прекрасно мы поговорили вытесли руководителя создали отсекли точно кто нет дали ему какие-то простые тесты возможно с вашей компанией как-то посотрудничали посмотрели а вот кто должен обдумать-то все вот на этом этапе вот Какова роль генерального директора, если это топовые позиции? Какова роль руководителя? Какова роль HR? Вот дай разблюдовку вот, примерно. Разблюдовка следующая. Я бы сказала так. И HR либо лицо, ну, занимающееся да, там, подбором, вовлеченное в, подбор, да. в подбор, должно описать кандидатов относительно критериев вы вряд ли найдете идеального соответствующего всем критериям всегда 100 есть нет. за всегда есть против как анекдот про двурукого консультанта а можно мне однорукого да с одной стороны с другой стороны можно мне однорукого вот не бывает так вот эта роль выбора она всегда за нанимающим менеджером за генеральным директором роль и чара либо лица который смотрел кандидатов описать плюсы минусы <связать> риски и возможности относительно вот этого что и как. А вот управленческое решение уже нанимающим менеджером, готов я пойти на риск или нет? – Вот еще вопрос. А вот когда два кандидата им обоим вот их собирают, приглашают и говорят, знаете, мы вас обоих хотим, вот, mm -hmm. э, обеих вернее, хотим вас пригласить, вот вы знаете, что будет некая конкуренция. Как люди относятся вот к такой живой конкуренции, ты видишь, что рядом сидит оппонент, который тоже претендует на вакансию? Это хорошо, плохо, принято, не принято, негативно, позитивно. Если честно, я бы не стала в это играть. Угу. Они могут развернуться и уйти. Uh, смотрите, если мы хотим посмотреть их коммуникативные навыки в такой достаточно напряженной ситуации, как они себя продемонстрируют, презентуют. Это хороший способ симулировать такую ситуацию и посмотреть на них. Угу. Если вы хотите найти, не знаю, аналитика, ответственный человек, Это а нет, коммуникация ну, вторична, то спрашивается, а зачем вы создаете эту ситуацию? Лучше просто дать им две задания и сравнить. И сравнить. Зачем еще один критерию. вопрос. Угу. Для, например, групповые собеседования, Как ты к этому относишься? Я группов... Есть правила, правильные и неправильные. Смотри, я отрицательно отношусь к собеседованиям, вот как мы уже описали, когда собирается, я не беру сейчас массовые позиции, где просто посмотрели там адекватность внешнего uh -huh. вида, когда собирается группа кандидатов, и мы их подряд собеседуем, или там как-то вот в группе заставляем их друг с другом говорить, потому что есть и такой формат. К этому отношусь отрицательно, потому что сложно сравнить по критерию. Хорошо. Если группа uh -huh. именно со стороны работодателя, несколько человек, это хорошо, если расписаны роли. Кто и... про что спрашивает? Супер. Вот и еще такое. Классические. Смотри, например, компания хочется сократиться в два раза, и люди все знают, что из них будет делаться выбор. Как это сделать правильно? Опять-таки, начиная с критерия, кто останется и да, и кто точно, кто точно нет. А веришь Даже... ли песням «я хочу остаться», «я» только помнишь, как Ой. Шреки, Данки этот, «вы меня возьмите, Вы меня возьмите». Эти, опять, эти больше скажем. Есть исследование, оно, правда, привязано к, связано с хайпо, кстати, потенциал, это очень важно, давай. давай еще об этом поговорим. Про хайпо. Есть же там несколько блоков, То есть предрасположенность к деятельности более высокого уровня, чаще это ну, менеджерская, не всегда формально менеджерская, но организация работ либо людей. Блок мотивационный – я готов, к... можно меня, можно меня, вот это все. и блок вовлеченность. некоторые назовут это лояльность. Я понимаю, зачем я здесь, угу. вот, Вовлеченность что такое, я понимаю, зачем я здесь, я понимаю, зачем я завтра здесь, я готов прикладывать усилия готов вкладываться, в том числе за пределами там, своей сферы ответственности. Вовлеченность не бывает отдельно от компании, то есть нельзя померить на входе, понимаете, да, потому что человек вовлечен во что-то, да? я здесь вовлечен, я вовлечен а там не него... вовлечен, да, да ну, как бы, да. Есть определенные драйверы, там, факторы, которые влияют на вовлеченность со стороны компании, то есть насколько компания, например, обеспечивает там четкую задачу, возможность копироваться, это вообще отдельная гигантская тема, то есть этот блок Хорошо, не трогая, смотрим на предрасположенность в плюс мозги и вот этот мотивационный фактор. Выясняется, что э, если человек очень э, просто предан компании, но у него нет мотивационного фактора, я терпим к неопределенности, а терпимый к неопределенности менее семи процентов населения. Это нужно понимать, да? Там, Готов, автономно. У меня есть мотивация власти, а власть это не просто так статусы, погоны, а меня стимули да, меня стимулирует возможность менять ситуацию вокруг себя, как-то вот на не, менять ландшафт, но в том числе через людей. То есть, если этого нет, это не хайпо, угу. ну, плюс предрасположенность, брат, ответственность, планирует, там, множество всяких факторов. Так вот, если просто глаза горят «я, я готов, ради компании, все, но нет двух других компонентов, успех стремится ну, Не то, что стремится, он нулевой. Поэтому Жаль. глаза да. горят, но руки обычно не делают. Ты знаешь, еще <свят> один момент. Я ехал сюда и вспоминал то время, когда я работал по найму, и мне все время ага. хотелось вот. Чтобы меня заметили, чтобы вот посмотрели, какой я хороший. Вот мне кажется, ну, нормальные люди, они все это испытывают, что вот им хочется, чтобы на них больше обращали внимание. мотивация что... признания, она же очень у многих ведущая. Да, вот Однозначно как... позитивные и мотивации. Вот это вот в, в, в, буквально в оставшиеся пять минут, видишь, как у нас эфир пролетает. Ой, прям а, да. Вот давай про хайпо, как их найти, как их выделить, как их пествовать, как их вообще. Ой, High он? potential кандидат, сотрудник, не знаю, высокопотенциальный. Что, что такое высокопотенциальный? Я уже сказала, uh -huh. там вот несколько мотивационных факторов могу прямо под запись сказать. Давай еще: Человека стимулирует автономию и самостоятельность. Uh -huh. Человек, по крайней мере, терпим к ситуациям неопределенности, потому что, чем выше позиция, ну, грубо говоря, ответственнее, тем выше неопределенность. Uh -huh. И роль руководителя снижает степень неопределенности для других повышает. Да. Он угу. сам на себя это принимает. Это власть как способность менять что-то вокруг угу. себя. Это мотивация связанная с достижением и вовлечением вообще вот готовностью тратить дополнительный ресурс и силы. Угу. То есть, я занят, я вовлечен, я что-то делаю. Да? Все остальное, если честно, вторично. Сколько процентов в мире есть людей Ой. С скрытыми потенциальными возможностями? Если мы говорим про мир Исследование 2012 года, уж простят меня, наши слушатели, ну просто очень масштабное, ага. потенциально с такими вот склонностями, склонностями брать ответственность и так далее, это 7% населения. Россия. Россия 5,5%. Угу. То есть как только мы говорим, вот хайпой мы наберем всех, ну не наберете у всех, не все будут соответствовать критериям. У меня был в свое время великолепный работодатель, угу. олигарх. И а он говорил очень простую вещь, когда мы собирались, состав... я в то время был директором директор к развития, ага. занимался в том числе, людьми, он говорит, слушай, успех организации определяется наличием голодных лидеров, вот если их больше там, там 5-10%, значит компания рвет всех, если таких нет. Я прям вот, вот моя любимая тема, путают компании удовлетворенность и вовлеченность, когда даже опрос удовлетворенности. Я удовлетворен какого цвета у нас цве стенах столовые пирожки? Это вот перекормили вы их. Удовлетворенность, вовлеченность даже там по научному сленгу это разные факторы. Ага. Вовлеченность, я знаю, зачем, я знаю, зачем завтра, я готов вот двигаться, вот чуть-чуть, вот вот вот и еще и еще и еще. Это неуд, легкая неудовлетворенность текущим положением Он вещей. был прав, да? Да, абсолютно. И как раз поэтому с хайпу с настоящими, если вы уж набрали таких звездочек, вычленили, бог с ним, какой у них там опыт, ну можно в них вкладывать, они, они это соберут, они будут рвать. Им важно дать настоящую неигровую задачу. Потому что как делают с резервистами, ой вот вам проект, поиграйтесь. Важно Пар, для компании, неважно для компании, у вас хайпо тем самым есть слово, демотивируется, у него просто деятельность расстраивается, он, да? то есть настоящая задача, настоящий риск и потом, если или пан, или пропал, если пан, то настоящее вознаграждение. Вот это три простых мог, правила работы сказать, с хайпом. А, а, я точно могу сказать, что компания твоя в твоем лице увидела в тебе хайпо, потому что то, с какой энергией, то, что с каким эмоциональным энтузиазмом, то, с какой вовлеченностью ты рассказываешь о своем деле, это очень важно. И мне вот хочется у тебя спросить, а что тебе внутри э, драйвит, как ты формируешь вот эту любовь? Откуда она в тебе берется? Почему такой высокий уровень? Ну ты знаешь, я в компании уже одиннадцатый год. Да? И это... Любовь к тому, что делаешь, это любовь к продукту. И самое важное, подтвержденные фактами исследованиями вера в то, что это работает. Для меня личностно важно, я знаю, что для многих моих коллег, сделать жизнь и HR, и кандидатов проще. Потому что очень важно на этапе входа, либо в компанию, либо в задачу, понять диспозицию друг друга, понять, что мы имеем, дабы не ставить в неудобное положение ни кандидата, ни hr есть же такой эффект, называется там, пирамида. Oh. Нет. Есть такой Питер принципом, пирамиды Питера, когда мы говорим, есть поговорка «каждый достигает своего уровня некомпетентности», так, слышал наверняка, Некомп... да. некомпетентности. То есть, чем лучше человек работает, его повышает, повышает, повышает, Оп! а потом, оказывается, и вроде как и выгнать нельзя. Потому что выгнать – это где-то около 4% случаев, опять есть на это исследование, в 40% случаев – это скрытая неуспешность. И человек мучается, и выгнать не за что, и все понимают, что что-то не так. Поэтому лучше на входе в задачу, либо в компанию, неважно, я сейчас говорю просто про выполнение обязанностей, посмотреть, насколько человек это потянет, и не создавать для профессионала ситуацию неуспеха, помещая его в ту среду, в те задачи, где он точно будет неуспешен. Вот это вот такая, может быть, гуманистическая миссия, сверить, а насколько вот этот пазл сходится. Если он сошелся, это счастье для всех. Если нет, лучше знать это на берегу и найти другой подходящий пазл где это будет работать. Спасибо тебе огромное, наш эфир закончился, вот 45 минут пролетели, я получил истинное удовольствие. Я вообще считаю, что э, огромное счастье, за что я благодарен нашей компании, нашей радиостанции, которая дает нам всем ведущим, ведущим свои проекты, иметь возможность общаться с такими людьми, как ты. Потому что это, эти 45 минут, это по сути вот, сжатый курс э, MBA, Executive MBA. Можно если ты процент. этого хочешь, я всегда говорю, имеющий уши да услышит, если взять и послушать наших спикеров, но ты представляешь, какой ты путь прошла до этого. И ты сжато пытаешься все выдавать. Сидите, разархив… Помнишь, раньше мы на диске ZIP-архив, RAR-архив. Да. Сидите, слушайте, распаковывайте, ставьте на паузу. Друзья, закончить хочу вот миссией, которую мне Ира рассказала, что миссия вот этой компании вашей, она образовывает рынок. И это классно. Классно, что вы вкладываете в людей, в тех людей, которые вокруг вас, для того, чтобы у них их бизнес становился успешнее. Спасибо тебе за эфир. Роман, Это... спасибо, да. что пригласил. Это был бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс. И мы сегодня говорили о том, а что такое подбор и как он может помочь вашей компании быть более эффективной на нашем сложном, но очень интересном и драйвовом российском рынке. Пока.